Всем привет, ну что, сегодня мы с вами начинаем разбор второго этапа репетиционного тестирования по химии 2023 года. Начнем мы с вами с части А и вторая часть будет посвящена решению задач из части Б. Ну что, поехали? А1. Выберите пары, в которых указаны одно простое вещество и одно сложное. Напомню следующее, что простое вещество у нас состоит из атомов, здесь может быть несколько атомов, самое главное одного химического элемента. Это может быть, например, p 4 О3, С8 или просто натрий. То есть мы... Обязательно акцентируем внимание на том, что здесь один химический элемент. Если мы говорим про сложные вещества, здесь обязательно будет несколько химических элементов. Хорошо, давайте посмотрим. Причем в заданиях А1 и А2 допускаются два и более правильных варианта ответа. Калий 2О, это у нас сложное вещество, потому что состоит из атомов калия и кислорода. Калий йод аналогично. Сложное вещество состоит из атомов калия, и йода значит этот вариант не подходит здесь два сложных вещества о2 или и 3 это у нас две латропных модификации кислорода это два простых вещества опять же этот вариант нам не подходит следующее с 8. Это у нас простое вещество, несмотря на то, что здесь 8 атомов, все равно у нас один химический элемент это сера. И второе вещество натрий-2С. Это уже сложное вещество, которое состоит из атомов натрия и серы, значит этот вариант нам подходит. Далее, силициум, кремний и P 4 Кремний у нас простое вещество, а просто и p 4 тоже простое вещество, не подходит. И последнее, C 60 это у нас аллотропная модификация углерода или фуллерен, простое вещество. СО, угарный газ, это у нас сложное вещество. Таким образом, правильный вариант ответа это 3,5. А2. В состав натриевой селитры не входят химические элементы. Здесь очень важно, прям. Увидеть вот это НЕ, я его большими буквами специально пропечатала, потому что многие в инстаграме отвечали на вопросы и ответили наоборот. Атомы тех химических элементов, которые входят в состав натриевых селитр. То есть внимательно читайте задание, не пропустите вот это НЕ. Начнем с того, что натриевая селитра или нитрат натрия у нас имеет формула натрий-НО3. Давайте посмотрим, какие элементы есть, каких нету. С, углерод, его здесь нету, этот вариант нам подходит. Далее кислород есть, не подходит. Азот есть, натрий есть и фосфор. Фосфора тоже нет, значит правильный вариант ответа это и 1,5. А3. Используя периодическую систему химических элементов, укажите не металл. Напомню следующее. Даже сейчас я вам быстренько покажу, что не металла и металл у нас отделены вот такой вот красненькой ступенечкой. Все, что находится выше, у нас является не металлами, в том числе и водород, он находится здесь слева. Все, что находится ниже, в том числе f вот этот вот F-элементы, они относятся к металлам. Ну и давайте теперь будем смотреть, какие у нас здесь элементы относятся к металлам, какие нет. Марганец. Марганец, мы его ищем. Вот он у нас находится ниже лесенки, значит является металлом, не подходит. Ксенон. Ксенон, вот он у нас где, он находится в 8 группе, благородный газ, и это не металл, подходит. Но все просмотрим. Бериль. Металл не подходит. Вольфрам где-то он тут рядышком был, вот вольфрам, тоже не подходит металл, и барий. Барий у нас тоже находится ниже этой лесенки, относятся к металлам и в нашем данном случае не подходит. Правильный вариант ответа «два». Далее, А4. Выберите формулу вещества, имеющего молекулярное строение. Напомню следующее, что все вещества у нас делятся на вещество молекулярного строения и немолекулярного строения. Вещество молекулярного строения имеет молекулярную кристаллическую решетку. Вещества немолекулярного строения имеет атомную, ионную или металлическую решетку. Давайте по порядочку разберем. Кремний у нас имеет Атомную кристаллическую решетку не подходит. Лити 2О ионная кристаллическая решетка, не подходит. Железо металлическая кристаллическая решетка, не подходит. Йо2 вот как раз-таки это вещество молекулярного строения. Молекулярная кристаллическая решетка это будет правильный вариант ответа. Калий 2С это ионная кристаллическая решетка, вещество немолекулярного строения. Опять. Атом химического элемента Х на внешнем энергетическом уровне в основном состоянии имеет два неиспаренных электрода. Элемент Х это. Ну и давайте пойдем по порядку. Сера. Сера находится у нас в третьем периоде в шестой А группе. В принципе можно зарисовывать только внешнюю электронную оболочку. и так условно ее, то что нас интересует, я только зарисую. Нас интересует s и p под уровень. Значит раз сера стоит в шестой а-группе, значит у нее 6 электронов на внешней электронной оболочке. 2 располагается на S под уровне. затем оставшиеся 4 мы располагаем следующим образом в виде одной пары двух неспаренных электронов. Вот эти два неспаренных электрона нам и необходимо было найти. Почему же не подходят другие в данном случае ответы? Кальций. Кальций вот он, это С-элемент и у него так как он стоит во второй группе два электрона, но эти два электрона в виде пары в основном состоянии. Здесь обратите внимание, не в а именно в основном, поэтому кальций не подходит. Дальше, натрий. Натрий, в принципе, у нас стоит в третьем периоде, в первой группе и поэтому у него только один электрон тоже не подходит. Дальше, азот. Азот у нас располагается в пятой группе, во втором периоде, и у него два электрона. Электрона в виде пары находится на S под уровне, и три неспаренных электрона на P подуровне тоже не подходят. И водород, единственный электрон, который у него есть, это S-электрон, он в виде неспаренного электрона. То есть правильный вариант ответа 1 это сера. Далее металлические свойства постепенно ослабевают в ряду. Значит, напомню следующее, что металлические свойства будут ослабевать в периоде слева направо и в группе снизу вверх. То есть наша задача в периодической системе таким образом пройти по определенному. Ряд, чтобы у нас либо направление было вверх, либо вправо по периодической системе. А теперь наша задача просто проследить, каким образом э, у нас каждый последующий элемент будет в периодической системе располагаться. Первая часть у нас значит кальций, потом смотрите калий. Мы уже идем влево, то есть не подходит. И рубидии идем вниз. То есть здесь наоборот будут металлические свойства усиливаться. Далее алюминий ищем. Далее магний, ага, опять переходим влево, ну и у нас кальция, и опять вниз, то есть противоположным образом свойства у нас усиливаются. Далее магний, затем натрий и литий. У нас здесь сначала повышаются, а потом понижаются. Она а здесь постепенно ослабевает, то есть тоже не подходит. Далее натрий. Литий, обратите внимание, мы идем вверх, подходит, и потом мы идем вправо, бериллий. То есть вот наш правильный вариант ответа, мы движемся по такой траектории. И последнее проверим литий, затем у нас бериллий, вроде бы все нормально, но потом мы идем вниз, магний, где у нас свойства должны усиливаться. То есть правильный вариант ответа, это у нас 4 натрий-литий-бериллий. А7. Водородная связь образуется между молекулами пара. Напомню следующее, что водородная связь – это межмолекулярное взаимодействие, которое возникает между очень электроотрицательными элементами, типа азот, кислород, фтор, реже встречаются хлор и сера, и атомами водорода, даже правильно сказать, не атомами, а протонами водорода. Посмотрим, что у нас здесь получится. Значит, Обращаем внимание... Вода и НН3. У нас здесь есть протоны водорода э, и в воде, и протоны водорода в амятке. Также пары электронов будут и у кислорода, и у азота, То есть, именно у этой пары будет возникать водородная связь. В принципе, можно сказать следующее, что за счет того, что возникает водородная связь между молекулами аммиака в водном растворе, аммиак очень хорошо растворяется в воде. Если мне не изменяет память, нужно посмотреть справочные данные, да? что-то типа 700 литров аммиака может раствориться в одном литре воды. То есть, это очень-очень много, и вот эта возможность как раз-таки за счет того, что образуется э, водородная связь. Далее... H2N2, здесь ничего происходить не будет, у нас здесь нет, скажем так, протонов э, водорода, то есть у нас неполярные связи, то же самое в третьем пункте не подходит. CH4 э, тоже не будет подходить, это у нас органическое вещество, среди органических веществ, которые могут вообще теоретически, ну, не теоретически, у которых возникает водородная связь, это, например, спирты. И H2, h 2 h тоже нам не подходит, то есть правильный вариант ответа А-тип. Далее, с разбавленным водным раствором серной кислоты не реагирует вещество. И здесь вот важно, что это у нас разбавленный водный раствор. И какое вещество не реагирует? Во-первых, железо. Железо у нас стоит до водорода и с разбавленной серной кислотой у нас будет протекать следующая реакция. У нас будет образовываться сульфат железа выделяться водород. Все как бы прекрасно. Далее, алюминий OH трижды, у нас будет происходить реакция нейтрализации а, с образованием, ну все зависит конечно от соотношения, но мы с вами представим, что у нас образуется средняя соль, мы сейчас просто расставим коэффициенты, значит в результате у нас образуется Соль и вода. Реакция у нас будет называться нейтрализация, то есть тут все пока что реагирует. Далее кальций СО3. В каких случаях кислота может реагировать с солью? Если кислота, которая э, находится, ну вот скажем так, молекула кислоты, она сильнее, нежели, чем э, тот кислотный остаток, или та кислота, которая находится в составе соли, то реакция протекает, либо когда образуется слабый электролит, например, рассадок. В данном случае у нас здесь образуется кальций СО4. СО2 и h 2 то есть у нас серная кислота сильнее, чем угольная, очевидно, реакция протекает. Дальше, цинк О, это у нас Амфотерный оксид, который способен реагировать как, или скажем так, который способен проявлять кислотные основные свойства. В данном случае он будет проявлять основные свойства, так как место кислоты у нас уже занято, то есть реакция тоже протекает. И вот последнее, что у нас осталось, это ртуть. Если мы посмотрим в электрохимический ряд напряжения металлов, то мы увидим, что ртуть стоит после водорода и не реагирует с разбавленными растворами кислот. А 9 Если поднести горящую спичку к отверстию пробирки, наполненной газом, происходит легкий хлопок. В этой пробирке находится газ. Это качественная реакция на водород. Здесь на самом деле либо вы знаете, либо вы не знаете. Ну угадать или как-то логически до этого дойти достаточно сложно, наверное. Единственное, что можно сказать, что, допустим, углекислый газ не поддерживает горение, кислород у нас наоборот поддерживает. То есть там будет загораться больше скажем так наша тлеющая лучина сейчас вы увидите видео вставку где как раз таки вот эта качественная реакция по взрыванию можно сказать так водорода а 10. 5 одинаковых металлических пластинок поместили в сосуды с равным объемом серной кислоты, с массовой долей серной кислоты, ой, соляной кислоты, извините, 7%. Быстрее всего растворится при 20 градусах пластинка из металла. И здесь на самом деле меня немножко смутило это задание, потому что э, 5 одинаковых по массе пластинок или просто по размерам пластинок, то есть не совсем понятно. Ну, то есть мы теоретически будем предполагать, наверное, что вроде бы должны быть одинаковые по массе. Ну, то есть здесь немножко, ну я бы сказала бы не совсем корректно построены условия, потому что непонятно одинаковые по массе или почём? по чем, по объему, по размерам. Почему одинаковые вот эти пластинки? Единственное, что можно сказать, что точно мы вычеркиваем. У нас разбавленная соляная кислота. Во-первых, соляная кислота не реагирует с металлом после водорода. Медь сразу же вычеркиваем. Дальше олово. Олово способно реагировать только лишь с концентрированной соляной кислотой, но не разбавленной. Вот остается у нас три металла. Это у нас свинец, это марганец и это цинк. Я посчитала следующим образом. Что э, теоретически можно посчитать типа малярной массу. У кого меньше малярной массы, кто более активный металл, там быстрее и пластинка будет растворяться. По всем-всем показателям у нас выигрывает марганец. Он самый легкий среди предложенных металлов, и он среди предложенных металлов самый активный. То есть я бы ответила, это марганец. А11. Для поглощения выдыхаемого углекислого газа СО2 целесообразно использовать. Значит, нам нужно как-то это СО2 связать. Смотрим, СО3 и СО2, и СО3 являются кислотными оксидами, они между собой не реагируют. Далее, литий-НО3. В данном случае у нас реакция вообще не протекает между нитратом лития и СО2. Тоже вариант нам такой не подходит. Далее, барий дважды. дважды. А вот как раз-таки дважды он нам может помочь, то есть здесь у нас может образовываться, ой, почему я кальций пишу, непонятно, барий-СО3, да, он еще выпадает в осадок, и побочный продукт у нас будет э, вода, то есть как раз-таки мы поглотим СО2 при помощи щелочи, аж-хлор, кислота с кислотным оксидом в данном случае не реагирует, и магний co 3 дважды тоже не подходит, потому что если бы у нас был бы, еще, скажем так, средняя соль карбонат, то при пропускании через раствор может образовываться гидрокарбонат. А здесь у нас, уже, у нас уже высшая стадия кислой соли, у нас уже сразу же гидрокарбонат, поэтому этот вариант не подходит. Правильный вариант ответа 3-барио-H2. Далее, А12. Сильным электролитом в водном растворе является ну, посмотрим сразу же. СО2. СО2 у нас вообще не электролит, простые вещества, большинство органических веществ, кроме солей и кислот, простые вещества, оксиды у нас не являются электролитами, не подходят. Далее, H3PO4. Вот очень часто с ортофосфорной кислотой есть вопросы. Почему? Потому что это кислота средней силы. Да, она вроде бы, с одной стороны, ну нельзя сказать, что она прям слабая слабая, но если делить уже электролиты сильные и слабые без средних, то она является слабым электролитом. А все органические кислоты слабый электролит, бром-2 простое вещество вообще не электролиты. Вот единственное, что у нас остается, натрий-3PO4. Все соли. У нас являются сильными электролитами. А-13. И здесь мы перешли плавненько к органике. Обратите внимание, тут будет только 4, по-моему, задания. Из органической химии. Очень много органики попало в B-часть. Значит, для вторичных, два, два вторичных атома углерода имеется в молекуле. Что такое вторичные атомы углерода? Это те атомы углерода, которые соединены с двумя другими атомами углерода. Ну, давайте смотреть. Значит, если вы... Мы посмотрим сразу же, как бы анализируем то, что у нас есть. У нас везде здесь углеводород. И если вы видите... CH3, да, и кусочек связи, это значит у нас будет первичный атом углерода. У него три связи заняты водородами и одна связь будет с другим атомом углерода. Если мы видим CH2, это как раз-таки вторичный атом углерода, потому что два соседних будут заняты как раз-таки, даже вот так вот правильно бы зарисовать, будут заняты другими связями с атомами углерода. Если мы... Увидим вот такую штуку CH, еще три связи. Значит, это третичный атом углерода. И если у нас вот такой вариант, это четвертичный атом углерода. Значит, нам наша, наша задача найти два вот таких ch две группы. Значит, смотрим. Сразу же в первом случае у нас два вторичных атома углерода. А во втором случае он только один. А в третьем он тоже только один. В четвертом их три. И в пятом их вообще нету То есть вот наш... Вторичный атом углерода под номером 1. Два штуки. А14. Там была похожая модель, но я что-то искала в интернете, чтобы просто найти аналогию. Модель соединения, модель которого изображена на рисунке, относится к классу. Мы сейчас должны с вами по такой шаростержневой модели понять вообще, что это за соединение. Черненьким цветом у нас обозначаются атомы углерода. Что мы с вами делаем? Мы просто рисуем углеродную цепь, углеродный каркас. Светленькие это атомы водорода. И наша задача какая? Чтобы каждый атом углерода у нас имел валентность, равную четырем. То есть было четыре связи. И что мы с вами видим? В серединке у нас не хватает еще две связи, то есть у нас здесь будет тройная связь, связь между атомами углерода, вторым и третьим. Соответственно, если мы видим тройную связь, это у нас углеводород, который относится к классу алкинов. Это алкины, правильный вариант ответа 5. Далее, А15. Продуктами щелочного гидролиза этилформиата могут быть вещества пара. И здесь наша задача, наверное, я бы как решала, я бы прописала реакцию, и потом искала те продукты, которые у нас получились среди предложенных веществ, а не перебирала их по порядку. Значит, что такое этилформиат? Идем в самый конец. Формиат это у нас соли или остатки от а, нашей муравьиной кислоты CO и дальше у нас будет уже идти О. Этил это c 2 h 5 это остаток от нашего этилового спирта, то есть вот это у нас этил формиат. Если у нас щелочной гидролиз, мы должны доставить какую-то щелочь, так как мы не знаем какую, я просто напишу металл-ОАШ, -OH. ну тут теоретически вот с натрием я вижу, поэтому у нас будет натрий-ОАШ, -OH. ну ладно. Какая задача? У нас будет образовываться соль нашей кислоты HCOO3 и образуется спирт C2H5OH. Самое главное не сделать следующую ошибку, даже если у вас избыток здесь щелочи. Мы помним о том, что обычные спирты у нас не реагируют со щелочами, реакция дальше не пойдет. То есть у нас будут образовываться формиат натрия и этиловый спирт. И еще а ну, а нет, нет, нет, нет. Значит, вот у нас этиловый спирт есть, но здесь у нас кислота не подходит. Это если бы у нас был... Просто гидролиз присутствует, например, сенной кислоты, вот такой водный гидролиз имеется в виду. Далее c 2 h 5 oh подходит и тут CH3OH, здесь дали вообще уксусную кислоту, не подходит. Далее у нас этиловый спирт и HCOO натрий, вот этот вариант, который нас интересует, формеат натрий и этиловый спирт. Дальше нам дали, смотрите, обратите внимание, вот эта вот ошибка, что натрий пойдет у нас к остатку спирта. то есть это натрия и вообще почему-то уксусная кислота не подходит. И последнее. У нас здесь э, как раз-таки соль уксусной кислоты, ацетат натрия и... А нет, не ацетат. Это у нас, боже, чуть-чуть перепутала. Вся кислородики потеряла. Здесь у нас вот э, наш... Это натрия и формиат натрия. То есть вот то, про что я говорила, что у нас дальше со щелочами спирты не реагируют. Правильный вариант ответа? 3. И последнее задание в части А. Укажите верное утверждение для полимера, формула которого изображена на рисунке. Значит, что мы с вами смотрим? У нас здесь, ну, кто знает уже, это у нас бутадиеновый каучук, да, или полибутадиен. У нас здесь, обратите внимание, 4 атома углерода, где посерединке замекается кратная связь. Образуется вот такие полимеры за счет разрыва кратных связей двух кратных связей по бокам, да, и замыкаются по серединке две оставшиеся вот у нас здесь остаются у, у краюшка. Значит, давайте смотреть, что у нас за предложенные верные утверждения. Мономер имеет название 2-метилбутадиен-1,3. Нет. Если бы у нас был бы такой, ну то есть вот сюда тогда бы Убрала бы водород, написала бы метильную группу. Это был бы у нас изопрен изопреновый каучук, не подходит. Является синтетическим каучуком, да, действительно синтетический каучук. При 20 градусов хорошо растворяется в воде? Нет. Получается реакция поликонденсации? Нет. Это полимеризация. Конденсация, когда выделяются низкомолекулярные продукты еще типа воды какой-нибудь. При нагревании с азотом образуется резина? Нет. А вулканизация каучука происходит при нагревании с серой, то есть это у нас синтетический каучку. И далее у нас часть Б. Чуть-чуть мы ее рассмотрим. Установите соответствие между названием вещества и наличием в его составе функциональной группы. Глицерин. Глицерин это у нас трехатомный спирт. Вот его формула. То есть мы с вами понимаем, что для буковки А характерен номер 4. Этаналь. Этаналь вы уже по суффиксу можете определить, что это у нас альдегид. Вот наша альдегидная группа под номером 3. B3. Метиламин. CH3. NH2. ну тут тоже по названию амин и ищем аминогруппу в 1 и последний фенол класс фенола c 6 h 5 oh значит Г у нас 4 то есть иногда видите запутывают у нас здесь 4 предложенных некоторые методы исключения что осталось добавили здесь у нас вот например четверка встречается два раза Далее Б2 даны 4 пробирки без этикеток с веществами, указанными в таблице. Да? Ну, вот у нас такая условная таблица прописала. В веществах о веществах связано следующее. Ну, давайте я сначала пропишу. Значит, С3COH уксусная кислота это А. Дальше метанол. С3ОH это п Дальше анилин. Ну, я зарисую вот так. NH2 чуть-чуть промахнулась. Это у нас В. И фенол. Это Г. Значит, в пробирке 1 находится кристаллическое вещество, в остальных пробирках жидкости. Мы с вами должны помнить, что фенол это у нас кристаллическое вещество. Это пробирочка 1. Значит, содержимое 2-3 пробирки, ну, остальной жидкости, вот понятно, да? И... Э так, Содержимое пробирок 2-3 неограниченно растворяется в воде. Неограниченно растворяется в воде у нас первые три представителя карбоновых кислот и некоторые спирты. То есть в данном случае вот, мы будем выбирать между этим. Здесь 2 и 3 может быть. Далее вещество из пробирки 3 окрашивает лакмус в красный цвет. Единственное, что у нас здесь может окрашивать лакмус красный цвет, это наша уксусная кислота. Значит, из пробирки 3. Значит, здесь точно 3, здесь уже 2. И здесь, по идее, у нас будет 4, но мы сейчас посмотрим. А э, вещества из пробирок 1 и 4 вступают в реакцию с бромной водой, при этом образуются осадки белого цвета. Действительно, когда у нас анилины и фенол вступают в... Реакция с бромной водой ⁇ это качественная реакция. У нас образуются осадки белого цвета. 2463 бром анилин, либо 2463 бром фенол. То есть вот по вот этим атомам углерода будет у нас идти реакция с образованием как раз-таки тех веществ, которые я назвала. То есть А3, В2, В4, г 1 Далее, В3. Выберите утверждение, верно характеризующее аминоуксусную кислоту. Ну, для начала вообще зарисую структурную формулу. То есть здесь у нас будут отходить NH2 группа и водороды дописываем. Аминоуксусная кислота или альфа-амино. Ну тут по-другому быть и не может. То есть это у нас альфа-аминокислота. Является изомером анилина. Анилин у нас... Вот наше вещество анилин. Изомером быть не может, потому что у нас как минимум 6 атомов углерода в анилине, тут всего лишь 2. То есть нет, не наш вариант. Хорошо растворяется в воде. Но тут мы подумаем. Аминокислоты, в принципе, хорошо растворяются в воде. Выделю. Реагирует соляной кислотой. Да. Реагируется соляной кислотой, реакция будет идти вот здесь, вот по аминогруппе. Я просто напишу NH3 хлоп, что у нас будет образовываться здесь. Далее, не реагирует, не реагирует с гидроксидом калия. Неверный вариант ответа, потому что наоборот, реакция может пойти вот здесь, вот по карбоксильной группе. Взаимодействует с альфа-аминопропионовой кислотой. Если вы видите альфа... Значит реагирует, у нас будет образовываться, то есть, ну если их там прям много, будет образовываться белок, но так вообще пептидная связь, то есть все отлично. И в лаборатории получают из 2 хлорпропановой кислоты. Обычно аминокислоты действительно получают из альфа хлор замещенных аминокислот, но здесь у нас уксусная кислота, 2 атома углерода. Пропановая кислота, это у нас три атома углерода, не подходит. То есть правильный вариант ответа 2, 3, 5. Далее, B4, определите сумму малярных масс органических веществ X3, X5. Главное мне потом еще малярки правильно посчитать. Значит, бензол, C6, H6, и реакция у нас что? Нитрования. Я быстренько, даже может, давайте все не буду писать а, вот эти наши реагенты в кислой среде. У нас образуется, здесь сбоку напишу, на, напишу нитробензол, это вещество Х1. Дальше, когда у нас нитробензол добавляет железо, в присутствии избытка H-хлор, кстати, часто почему-то эту реакцию используют вот в цепочках у нас, образуется следующее вещество. Давайте, чтобы было удобнее, здесь на 2 напишу. И у нас здесь образуется NH3-хлор. Хлорид в ниламония. Это способ у нас потом получения анилина. Что про это вещество Х2? Затем. В напишу, мы добавляем аргентум NO3 водный раствор. Что происходит? И он серебра вместе с хлоридонами связываются у нас в виде осадка аргентум хлор. И NO3 группа у нас идет к NH3. Вот что у нас получается. То есть нитрат фениламмония. Это вещество Х3. полярку его мы будем считать. Дальше. Калий ОН. В раствор мы добавляем. Что происходит? Смотрите. Калий с СНО3 уходит в побочный продукт. Калий НО3. ОН минус. Здесь у нас ну, вообще положительный заряд формируется. У нас уходит миди в молекулы воды. У нас образуется анилин ННО2. Это вещество Х4. И затем мы к Добавляем кислоту. Когда мы добавляем кислоту канилину, у нас образуется в данном случае иодид. Я уже даже не знаю, куда написать nh 3 иодит Иодид фениламмония. Это вещество Х5. Теперь надо считать малярки. Значит, вот это наше вещество. Это с 6 h 5 nh 3 no 3, да, ну, то есть я так выписала. И нижняя это С6H5, NH3. Можно, в принципе, вот эту часть посчитать: 12 на 6 плюс 5 плюс 14 плюс 3 это 94 умножить на 2 это 188 плюс но3. Это у нас 62 и йод 127, если мне не да, изменяет, по 127. Всего, если я просто правильно посчитала, 377. Все, что перепроверьте, просто малярки. Так, далее, b 5 Дана схема превращений, в которой каждая реакция обозначается буквой АГ. Для осуществления превращений выберите 4 реагента из предложенных. Электролиты взяты в виде разбавленных водных растворов. Это очень-очень важно. Так, ну давайте посмотрим. Значит, мне нужно из оксида меди получить медь. Какие вообще варианты? То есть мне нужно куда-то деть кислород. У нас здесь нет никаких восстановителей, но я вижу здесь спирт. И напомним следующее, что если у нас первичный спирт, то есть с 2 h 5 да, если у нас будет при нагревании плюс купрума у нас будет образовываться альдегид, с 3 с 5 и образовываться медь. То есть для реакции А это будет один окисление спиртов. Далее мне нужно получить купрумусо 4. Помним о том, что у нас здесь разбавленный водный раствор, разбавленная серная кислота с медиум не реагирует, значит мне нужно взять что-то с группой су-4. Еще один вариант это со 4 Напомню следующее, что более активные металлы могут вытеснять другие металлы из состава растворов солей, то есть b у нас будет соответственно 3. Ну, реакция со 4 плюс купрум Купрум СУ4 и ртуть пошла гулять. Далее, из Купрум СУ4 НС4 дважды СУ4. Значит, реакция протекает в том случае, если у нас будет происходить реакционного обмена, то есть будет образовываться слабый электролит, то есть осадок, еще что-то. То есть мне нужно купрум заменить на NH4 группу. Какие здесь есть варианты? Смотрите, у меня есть NH4, NO3. Но если мы посмотрим таблицу растворимости, то есть это две соли, значит должен образовываться осадок, чтобы соли прореагировали. Если мы смотрим, образующийся теоретически купрум NO3 дважды, он растворим, значит вот это вещество взять нельзя. А если я возьму NH4 дважды S, то... Купрум С у меня выпадает в осадок, значит реакция будет протекать. То есть Купрум СУ4 плюс наш 4 дважды С, стрелка это у меня такая, Купрум С выпадет в осадок, мы образу, э, получаем Н4 дважды СУ4. То есть для пункта В я беру номер 6. Дальше мне нужно из наш 4 дважды СУ4 получить амиак. Что я могу сделать? Аммиак можно просто получить, если мы добавим, то есть получим гидрат, например, аммония NH3 умножить на NH2, который тут же разваливается, образуется аммиак. Если мы возьмем щелочь, смотрите, NH4 дважды СУ4, и у нас здесь баре дважды. Опять же, какое условие, чтобы исходные вещества были растворимы, продукт реакции выпадал в осадок, либо образовался слабый электролит, у нас NH3 умножить на NH2 и так слабый электролит. Барису 4 в осадок NH3 плюс H2O. То есть для пункта Г мы берем номер 2. А1, В3, В6, В2. В6 установите соответствие между формулой вещества и степенью окисления атома, указанного в скобках. Считаем кислород минус 2, минус 8 протон водорода плюс 1. Не хватает нам 7 плюсов. То есть а 5. вот наша семурочка дальше простое вещество фосфор 0 b6 вот нолик наш дальше исключение ну не то что исключение нужно запомнить в перекисях пероксидах перекись водорода кислород имеет степень кисления минус 1 вот она у нас в 1 и углерод нам нужно посчитать у алюминия всегда плюс 3 плюс 3 умножить на 4 это у нас плюс 12, значит минусов тоже должно быть 12. Делю на 3, минус 4. Вот значит для Г номер 3. Классное простое задание, мне очень понравилось. Далее, b 7 Установите соответствие между уравнением в сокращенной ионной форме и ионами, которые могут находиться в уравнении в полной э, ионной форме. Особенность в том, что находиться в полной ионной форме вообще в растворе ионы, могут находиться в том случае, если они при взаимодействии между собой не образуют слабых электролитов. То есть наша задача подобрать каждой реакции такие электролиты, которые не будут мешать нам, да, которые не будут образовывать слабых электролитов. Специально я здесь вынесла таблицу растворимости, чтобы мы искали, что осадки. Да? Значит, Смотрим, первое Купрум плюс С2, получается Купрум С. То есть наша задача, чтобы наш катион с анионом не образовывал осадок, либо слабые электролиты, здесь анион с катионом. Значит, Купрум с С4. Мы ищем медь, вот он у нас, и ищем сульфат а не он растворимо, сильный электролит, всё, ну, как бы все прекрасно, не мешает. Дальше. Натрий, ну, соли и вообще растворимы. То есть, как раз-таки, этот вариант нам будет подходить А1. То есть, они могут у нас находиться и мешать никак не будут, Потому что если мы возьмем, например, Например, гидроксид ионы, что получится? Копрум и ОН дважды выпадает в осадок, то есть все эти ионы не могут находиться. Далее, свинец, плюмбум 2+, да, ну сульфаты он у нас здесь уже как бы есть, да, то есть понятно, что они у нас не могут находиться в растворе, потому что плюмбум С4 выпадает в осадок, то есть первый пункт нам не подходит. Дальше, что мы с вами... Делаем. Гидроксид ион у нас вообще, я почему-то свинца в этой таблице, а вот, вижу, вот-вот-вот, свинец, если мы находим гидроксид ионы, то он выпадает в осадок, не подходит, опять же. И смотрим последний вариант, это нитрат ион, вот он у нас, растворим, значит все хорошо. И, соответственно, ферум су 4 второй мы смотрим с анионом, да, то есть ферум вот, ищем два плюса, главное два плюса у нас здесь. И СО4 тоже растворимо, то есть для Б номер 4 подходит. И последний вариант, значит, магний с СО4 ищем. Магний и СО4 растворим, карбонат натрия тоже растворим, мы знаем. То есть вот этот пункт нам будет подходить, почему оставшиеся не подходят. Магнию H дважды, да, у нас не растворим. Все, слабый электролит не подходит. И ферум с CO3, ферум 2 ⁇ обратите внимание, CO3-2 ⁇ не растворим. То есть 4, 2, 3 нам не подходят. Правильный вариант ответа ⁇ А1, В4, В1. В8. Определите коэффициент перед восстановителем в уравнении реакции, протекающей по схеме. Значит, я здесь расставлю степень окисления только для тех элементов, которые их меняют. Значит, что мы с вами записываем? Йод у нас был минус 1, стал йод 0, его стало 2 атома, нам необходимо это уравнять. Каждый из атомов йода у нас будет здесь терять по одному электрону, потому что степень окисления повысилась, и как раз-таки перед йод минус нам необходимо будет определить коэффициент, потому что йод минус является здесь восстановителем. Так как у нас 2 атома участвуют в полуреакции, я домножаю на их количество. Затем марганец у нас был плюс 7, стал марганец плюс 2. Он понизил свою степень окисления, то есть принял 5 электронов. Сносим те э, электроны, которые участвуют у нас в полуреакции. Наименьше общая кратная это 10. 10 делю на 2 получаю 5, 10 делю на 5 получаю 2. Теперь 5 умножить на 2. Я должна десяточку поставить перед калией йод. Вообще в принципе на этом должен и заканчиваться... Заканчиваться задание, ну ладно, до конца дорешаем, просто проверим. Теперь э, пятерку ставлю перед ЙОД-2, двойку перед марганцами и далее начинаем все это решать. Смотрите, атомы калия считаем 10 плюс 2, самое главное их не потерять. 12 делю на 2, это 6. Можем сульфат группы посчитать. 6,2, 8 перед серной кислотой ставлю. 6 на 2, 16, значит сюда восьмерка. Далее берем калькулятор и считаем водороды ой, не водороды, а кислороды, 2 на 4, 8, 8 на 4, это у нас 32, всего у нас 40. В левой части, теперь в правой, 8, плюс 24, еще плюс 8, 40, все сошлось. Значит, правильный вариант ответа, это 10, перед калией й, то есть восстановителем, стоит 10. b 9 установите соответствие между обратимой реакцией и направлением, в котором смещается равновесие в системе при понижении давления. Значит, давление влияет только на газообразные вещества, но у нас здесь других нету. При понижении давления равновесие будет смещаться в сторону увеличения объема. Мы считаем условно коэффициенты или химическое количество перед газообразными веществами правой и левой частью. Значит, в левой части в первом уравнении у нас три объема условных вправо, два объема, то есть увеличение давления у нас происходит с права налево, то есть смещается влево. А 1 Далее, здесь у нас один объем, здесь у нас два объема. Значит, смещается вправо. B2. Здесь Q плюс-минус Q нам вообще никак не интересно. Здесь у нас одинаковые объемы. Значит, не смещается. в 3 Затем у нас здесь один объем, здесь два объема. Смещается вправо, в сторону увеличения. Значит, это у нас г вправо это 1. А я вообще... А я неправильно влево-вправо. Боже, я перепутала и лево, и право. Значит, а у нас тогда 2, b, 1. Вот. Значит, здесь у нас же было влево, да, лево это 2, а здесь у нас было вправо. Так, вправо это один все я просто право лево перепутала. Ну, бывает, с кем не бывает. Так, а, так, так, так, здесь все хорошо, и D последний, здесь у нас два объема, здесь один объем, смещение влево, влево это у нас два, D это два, вот. Значит, A2, B1, в 3 G1 и D2, главное, чтобы не перепутать право-лево. Так, B10, установите соответствие между названием вещества и его практическим применением, ну давайте по порядку будем теоретически разбираться. В качестве консервата в пищевой промышленности используют у нас уксусную кислоту или уксус, когда у вас ваши близкие, родственники, или вообще, думаю, вы видели, что когда различные закатки используют, ну, раньше эссенцию, по крайней мере, разбавляли, либо добавляют уксус. То есть здесь его у нас нету, или уксусную кислоту никуда не используют. Получение аммиака в промышленности. Получают аммиак из азота, водорода. И вот как раз-таки есть у нас водород, то есть А2. Далее. В качестве удобрения. В качестве удобрения у нас используется фосфоритная мука. Кальций 3, ПЛ4 дважды. Удобрение, содержащее фосфор. То есть В у нас будет 3. И производстве стекла силициум О2, кварц. B11. Установите соответствие между превращением и формулой реагента, необходимым для осуществления. Похожее задание в принципе было. Почему таких два похожих, непонятно. Значит, Купрумой нужно получить Купрум СУ4. Значит, ищем СУ4. У нас есть серная кислота, есть соль. Соли у нас не реагируют с основными оксидами. Значит, нам подходит номер 5. Серная кислота. Будет Купрум СУ4 и вода. Дальше. торб получить натрий хлор. То есть мне фторидон нужно поменять на хлоридон. Значит, многие могут подумать, что нужно добавить а, хлор-2, но... А галогены вытесняют друг друга из состава солей, только если вытесняющий галоген стоит выше в периодической системе. То есть втор может хлор вытеснить, а хлор-2 втор из состава соли не может. И мы здесь видим кальций-хлор-2. Вот как раз-таки будет протекать реакция вторая. Соли могут реагировать в том случае, если образуется слабый электролит. У нас кальций втор 2 выпадает в осадок, то есть Б у нас номер 3. Далее В. Магний-бром-2 и магний-хлор-2. Вот здесь как раз-таки хлор можно добавить, потому что у нас хлор стоит выше в периодической системе. И он, бром и йод, может вытеснить из состава соли. И последний натрий цео 3 дважды, вот кальций-HCO3 дважды, простите, получается кальций-CO3. Значит, мне нужно из кислой соли сделать среднюю соль. Мне нужно добавить щелочку Щелочь. И это у нас, ну или вообще основание, скажем так. Это номер 4. Г4. Б12. Здесь у нас определение физические свойства и так далее, химические свойства. Определение в общем веществ. Сибристо, белый металл. а Самый распространенный в земной коре среди металлов не реагирует с холодной, концентрированной серной кислотой. Вообще, теоретически, что можно подумать, да, то есть распространенный в земной коре? Многие могут подумать, что это железо. И здесь обратите внимание, в ответах есть малярная масса 56, которая характерна как раз-таки для железа. Но э, какая вообще особенность? В земной коре самый распространенный у нас алюминий, а не железо. Железо это ядро. Как раз-таки земное, там железа очень много, а в земной коре распространен алюминий. То есть я напишу так, что вещество А это алюминий. Далее, да, не растворяется в холодной концентрированной серной кислоте, потому что происходит пассивация, но легко растворяется в ее разбавленном водном растворе с образованием соли В. То есть у нас происходит реакция с образованием сульфата алюминия и газообразного продукта В. В это у нас водород. Раз у нас разбавлена серная кислота, к раствору В добавляли а, по каплям раствор гидроксида натрия. То есть обратите внимание, что по каплям, чуть-чуть, в -чуть, результате чего получился белый студенистый осадок. У нас получился алюминий уаш трижды натрий двадцать четыре. Я уже не буду тратить время на уравнивание, просто сам процесс. Алюминий ваш. Трижды это наше садо К, который при дальнейшем добавлении гидроксида натрия растворяется с образованием соли Д. И здесь очень важно, что мы добавляем раствор натрию АЖ. Если мы добавляем раствор натрию АЖ, и у нас происходит сплавление. значит у нас образуется комплексное соединение. Вот такое. Это у нас вещество Д. Натрий 3, алюминий, ОАЖ OH 6 раз. Установите соответствие между молярными массами. Хорошо, А, 27, это у нас алюминий, номер 5. Далее, Б, но ну, здесь придется считать. 96 на 3 плюс 27 на 2, это 342 должно быть. Это 1. В, ну, водород, 2. О, видите, как неправильно. 2 малярная масса, но ответ-то 6. Далее, Г, алюминий у вас трижды. 17 на 3 плюс 27. 78, это номер 3. И последнее, Д, 17. 6 плюс 27 плюс 23 на 3, 196, это номер 2. Правильный вариант ответа у нас А5, В1, В6, Г3, Д2. b 13 выберите утверждение, верно характеризующее воду. H2O, вот всякие структурные молекулярные формулы молекула имеет угловое строение да вот кстати я вот так ее нарисовала атомы молекулы связаны ковалентной неполярной связью нет здесь ковалентная полярная связь потому что не металлы эти разные не металлы соответственно ковалентная неполярная смешивается с азотной кислотой в любых соотношениях да как раз таки азотная кислота смешивается с водой в любых соотношениях и для азотной кислоты серной кислоты нельзя применять такое понятие как насыщенный раствор, то есть насыщенный э, не может быть, нет предела насыщения. Соотношение атомов в молекуле два э, к 2, Вообще, я на самом деле не поняла, почему так просто. Но как бы формулу воды все знают, да? Там два к одному. Взаимодействие со стронцией с образованием щелочи и водорода. Да, действительно, стронцы плюс h 2 щелочные и щелочноземельные металлы, растворяясь в воде, дают щелочь выделяется водород. Это верно. Реагирует с кварцем с выделением большого количества теплоты. Нет, мы помним, что силициума-2 у нас не растворим в воде. Кварц это силициума-2. Правильный вариант ответа 1, 3, 5. Б-14. Определите число возможных попарных взаимодействий между веществами. Электролиты взяты в виде водных растворов. Возможность протекания химических реакций между веществом растворителем не учитывать. Ну давайте смотреть. Кальций пром-2. С медью реакции не пойдет. Медь у нас вообще стоит, ну как это, правее, да? В электрохимическом ряду не подходит. Аж H-хлор. Значит, что нужно вообще сказать? Значит, может, у нас кислота одна вытеснять другую, но особенность в чем? Особенность в том, что бескислородные кислоты, вот как раз-таки кислоты галогенов сверху вниз их сила усиливается. То есть аж хлор у нас не может вытеснить аж бром из состава соли, можно так сказать, а также у нас не образуется никаких слабых электролитов. То есть тоже не реагируют. С хлор-2, вот это да, вот эта реакция может идти, образуется кальций-хлор-2 и бром-2. Ну там жидкость вот так рисуем. Так, значит, одну мы написали. Дальше с медью. Медь плюс аж-хлор не идет реакции. Медь плюс хлор-2, да, здесь реакция у нас пойдет. Так, то есть у нас будет здесь номер два. 2 и последняя HCl -хлор, хлор 2 реакция у нас не идет. Значит, все. Два ответ, ответ два, Две попарных два попарных взаимодействия. Далее, b 15 Данные растворы веществ вот они у нас перечислены. Каждое из них поместили а, вы каждый один из них поместили одинаковые цинковые пластинки. Почему точка? Точка тут такая, определите число растворов, в которых масса пластинки уменьшилась. Ну, то есть реакция протекает, будем сейчас смотреть. Ну, начнем по порядку. Значит, калий-ОН, -OH, если у нас в растворе протекает реакция, мы помним о том, что цинк у нас в металл, Будет образовываться калий-2. Цинк у аж четырежды выделяется водород. То есть цинковая пластинка будет у нас уменьшаться. Я так буду выделять, наверное, на те вещества, которые подходят. Дальше цинк плюс аж Тоже цинковая пластинка у нас уменьшается, реакция протекает. Окей. Дальше кобальт, но три дважды. Я специально здесь э, взяла ряд активностей металлов. Обратите внимание, значит, э, Здесь у нас что происходит? У нас цинк-то вытесняет кобальт. Но давайте посмотрим, что же происходит с пластинкой. Малярная масса цинка 65. Кобальта, я не помню, 59. То есть растворяется у нас более тяжелый металл и более легкий оседает на пластинке. То есть масса пластинки, опять же, будет уменьшаться. Подходит такой вариант. Ферум, хлор. 2. Значит, здесь смотрим, 56 малярная масса, опять же, что происходит? У нас пластинка будет уменьшаться, у нас цинк вытесняет железо, железо более легкое будет оседать. Марганец SO4, марганец у нас стоит левее, значит, реакция не идет. И плюмбум бум NO3 дважды, здесь у нас, что будет, свинец образовываться, его 207 малярная масса, он а наоборот, более тяжелый, пластинка будет увеличиваться. То есть, правильный вариант ответа – 4. Так, все. там уже у нас задачи э, будут идти, они будут идти во втором видео, потому что и так плюс-минус практически на час у нас затянулось это видео. Обязательно э, ставьте лайки, пишите комментарии, понравился ли вам мой разбор. Я старалась очень быстренько его сделать, чтобы максимально большое, большую информацию уместить в, скажем так, небольшом видео. Спасибо, что посмотрели. Всем пока!